Нас уже 30 тысяч плюс. Вам это не важно, а нам приятно. Че я не перекуп, а? Что? Тут все говорят: да, перекуп. Что, друзья, чем бы я занимался в субботу вечером? Honda CBR 600 F4, карбовая, которая, 99-й год. Два ключа, скажу словами Кошана, нет-нет, да и да. на ютубе могли видеть. Вот этот, этот, да ничего страшного. Мне главное, чтобы честно было. А все остальное отмоется. А документы можно попросить у вас? Я пока посмотрю. Давно и владеете. 27. Получилось. получается Приморский край, находка. Раз, Так, для ремонта. 2. Так, раз 2. Два. два владельца, да? Да. А вы Дмитрий Алексеевич, да? да? Все, я понял. А вы на себя на не стояли? Не, ставили. не ставили? А, договор куплю-продажи написано. Или это в смысле это кто напечатал? Это в салоне. А, да? То есть на учет не ставили? А да. как же он получается? Он Получается, на нем стоит на учете? Да. То есть, получается, надо будет через ваш договор, то есть его договор, в смысле, его с вами договор, а потом, соответственно, с вами договор, новый человека, куда уже ехать ставить на учет? Знаете, да, об этом? Ну, тот договор, который у вас с ним заключался, чтобы поставить его новому человеку на учет, может быть ваш договор, который вы заключали вот, угу. с Олег Юрьевичем. И, соответственно, вы, вам нужно будет отдать, чтобы человек мог поставить его на учет. Нужен будет старт для да? Ну да, а ваш, который вот, у вас, вы, который заключали. У вас должно было быть три экземпляра. Один отдается ему, и два – вам. Один для ГАИ. В соответствии, которые для ГАИ вам нужно будет его дать. h два PC, 35, 31 подходит. Так, Собакин, подожди, давай. А что продаете? Надумали, что брать себе будете? Я либо ремонтом займусь, либо... Ремонтом дома, смысле? Не, не в доме, а в квартире. А, а что Джиксер-то? А -а -а. угу. а что, Хонда -то? не топали-то? Нет, тут кто У меня у друга R6 было, а так походил. Пока... Я понял. То есть как бы еще неопределенность какая-то есть, да? 703, 700, 700 не вижу. Так, 703, да, все верно. Все, благодарю за документы. Так, сейчас я пока посмотрю его. Так, пластик у нас чего? у нас? Не оригинал? Не оригинальный пластик, вроде. Это вот что-то. Вот угу, пайка, да? Я Или что-то? А. Ага, ну, видимо, то, что при падении, да? Да. Пёс, как тебя зовут? Ты меня лижешь. Ну, здесь тоже на а не они Ну, видимо, ну, да, по... закрыть, потертость, наверное, скорее всего. Да, с Угу. И, ну, как бы хотя бы честно, да, чтобы вот не закрашивали. А можно после ключи откроем? Color у нас Red 127, да. Код цвета R 127. Есть. Это его цвет. Бак не красился. Бак полный. Отлично. Отлично. Да, вот это надо будет подремонтировать. Давайте... Подержу, да. Разрешите? Сейчас пока воткну. Крышечку меняли. Вообще, что вы на нем делали, чтобы я не задавал повторный вопрос? Только карбюраторы Но и то, там особо не было. Нужды в этом. Угу. посмотрели. Крышечка отломана, да? Да, жидкости. Угу. Все, вот купил звездный цепь. Оригинальный набор? Но это он, это он Нет, с... не оригинальный, да. Ну я понял, Но пластик оригинал. Ремонтов не было, посыпься, не неплохо. <смех> Дуги, слайдер поменяли, падение было, слайдер поменяли. Здесь даже болты стали менять. Течет из-под крышки, это надо прокладку покупать, менять, ставить. Соответственно, надо будет и клапана, наверное, не регулировали, да? Нет. Диски минимум 3,5. Смотрим, 4,13. Потрясающе, 4,5. 4,13. Получается 35 соток. Да, то же самое. Абсолютно равномерный износ. Радиатор подзабит, конечно. Надо бы его помыть, почистить. По песку здесь катались, да? Ну, Или ну, по грязюке? Да, чтобы, ну, в доме, да, так, Honda Стэнли. оригинал. Все посодини, когда... угу. Зеркала. Крис. Зеркала даже оригинальные. Собака, сейчас я тебя поглажу, подожди. Отклеена я понял Но Она тоже тоже оригинальная Заигрывает Она тоже оригинальная Табличка есть Меняные грипсы А грузики оригинал Грузики оригинал Поворотники оригинал Крышка целая Пробег небольшой ага. Задний вот этот? А он делан? А, я понял. Надо будет получается, паять эту вот, ну, штуку сделать, да, да, да получается? Да, он... ага. Так, 4.15 тоже хороший износ. В принципе, я думаю, здесь пробег где-то 45, наверное, да? Сколько тут пробег? 32. Ну, ну блин, заскучно. Ну я думаю, здесь 50. 45-50, скорее всего, да. Соответственно наверняка, вы сколько на нем проехали примерно? Тысяча три, 1000... наверное. А, тысяча даже. То есть, соответственно, в и не лазили бы. Так, Мишлен, кто у нас? Вот да. а, Пауэр. Она такая же жестковатая. Пятнадцатый год, хотя она у нас на самом деле удивительно жесткая. С сентября начало, вот но только в ближайшем я нашел. Уже 2015 год, резина. Начало, опять восьмая неделя. Пятнадцатого года. Так, ну что, в принципе, все так ничего. Падения, понятное дело, были. Направо. Не знаю. Налево точно были. Здесь вот поворот. Вот эта вот трещинка, да, есть небольшая? А ну да, я вижу, пластик откалывается. Вижу. Ты все равно не страшно, я тебя не боюсь. Можно я такую стороночку уберу? Так, да? И все с вашего позволения. А то говорят, что я там, на ютубе я себя нагло веду. По отношению к продавцам. Так, у нас получается 12,1. Попробуем, можно, да, с вашего позволения? Mm -hmm. Орбюратор. Сейчас накачает, сейчас накачает. Все нормально. Сколько вы не заводили? А, а спонсором сегодняшнего выпуска Инна и канал Глобус Мотоэкип.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 Чуть-чуть Ага Заряд идет, нормально 80 80 90 101, отлично Все включились Все работают Смотрим упоры есть живые сильных отбоев нет то же самое отбойка небольшая есть но это падение было но отбойка небольшая есть вот здесь вот раннее но не сильная такая это связи с падением налево получается 40 еще. А ключей сколько у вас? Два ключа, да? Отлично. Два ключа в комплекте. Два ключа в комплекте. Центочку подтянуть не мешало. Хотя нет, на разумени. Она уже скоро приедет. Задняя звезда еще живая, а вот передняя, скорее всего уже все. И натяжки очень мало осталось Ну может хватит тысячи на 3-4 на 4, Заря как ездить Так Сюда маленькие болты дают Падение Вот оно С консенсором Вот так. Чуть Теперь Заменили Походу делать целиком Берем чуть-чуть. Да, бензинчиком подванивает, но это карбюратор. Так он нагреется. Масло 700, да, наверное? Красная масло свеженькая. но ну, недавно меняли Но в любом случае менять придёт Здесь не отломано, но болта нет Пластик оригинальный, на удивление Очень в хорошем качестве в состоянии Его бы отмыть будет вообще огонь Небольшое падение было на трубе, которая на скорость вообще не влияет. Ближний, габарит, выключен, ближний, габарит, цвет. Так, ближний, дальний. Поворотники. Есть. Есть. А, задний же отломан, да? Задний отломан, поэтому моргает сильнее. активнее моргает, потому что сопротивления не хватает, здесь должен еще один поворотник стоять. А здесь, соответственно, моргает нормально, равномерно. Вот он, раз. Вот он, два. Соответственно, если поставить поворотник, будет моргать так же. Би, би Отлично. Все, вопросов нет, появились, не точно. С вашего зрения я покажу, и можно? Да. Я сначала подумал, сизый дым, но это вроде... Ну, тут такой, бензиновый немножко, конечно. Что-то я вам Клапана зацикатили, слышите, да? Клапана зацикатили, надо бы клапана устраивать Не потяжитель? Нет, подъедитель начинает после 5000 барахаить Здесь, да, здесь еще холодно 18 градусов, он только нагрелся Так, сейчас будем смотреть натяжитель Быстро сразу звук пропадает Быстро, да? жителих до пяти он не всегда О, он ее не всегда барахло там кстати кранчик у вас не перекрыт да. Оборот его поднял чуть-чуть. Вот все, клапана перестали. Так Настраивать им все равно надо. Там тут еще холодно, поэтому. Выключу сейчас масло стечет, проверю подвеску. А какая цена на него напомните? А какая готова подвинуться? Нет, не я просто хотел вместо того, чтобы видеть. А какие отчасти? Звезда передняя, задняя. Звезда передняя, задняя, задняя цепят, но в тысяч 1008 Максимум. Собака, отойди. На заднем колесе на нем не ездили? Ну я точно не ездил. Можно попросить вывесить да, ну, Нажать вот да, ага. ага, Спасибо Просто, как вы знаете, мы по 200 тысяч рублей По f 4 берем Какой это год? 99. 99 -го. Мы F4A брали 2001 -го года за сто и второго года за 200 или нет наоборот просто отпись от того что я на нем особо не ездил ближе к той цене продал понятное дело новый человек же он не может нести ответственность за то что вы купили дороже или дешевле ну как бы так да так-то спору нет мотоцикл неплох с вашего позволения нужно еще Нет, зарядка идет. Аккумулятор держит. Здесь получается по факту самый максимум. Это надо будет посмотреть натяжитель, скорее всего, под замену его. Вот. И цепь звезды вы говорите отдаете, да? Цепь звезды примерно через пару-трех тысяч приедут уже. Колодки. Через колодки. Здесь перезад нормально. Перед у нас. Перед у нас. И это еще тоже походит. Да, перед еще есть. Так, ну соответственно, замена жижи я вообще не считаю, там жижи, антипризы, все это дело. Вы не меняли антиприз? Жижи, антипризы я не считаю, вообще, тут получается. Акум нормальный. Так, затяжитель, клапана. Колеса, резина, в принципе, еще поездят, и задняя цепь со звездой, то есть примерно сюда, ну на скидку вместе с работами, тысяч 20 Вы могли бы скинуть, например, условно, те же 15 тысяч рублей, я думаю, мы его забрали. Просто далеко еще вывезти сюда его, отсюда, в Москву, а потом с Москвы отправлять. Как-то так, в принципе, я все сказал, слово за вами, что я человеку сообщил? 180 Я понял, вас 190, максимально не Просто это... еще только начали звонки, вы первый приехали сразу подать. Ну просто не, нет, я что, что не факт, фак, что еще кто-то сюда поедет, как бы далеко с Москвы имеется в виду. Модим далеко сюда кататься, поэтому, ну, попробуйте, конечно. Как есть, так и сказал. Вот, а там уже решать вам. Соответственно, деньги это немножко более рентабельная валюта, чем мотоцикл, поэтому решать слово за вами. Так, 190 цена последняя, все отбой. У меня иногда такое впечатление, что все начинались кроссов-форумом. Также Инна может стать вашим личным консультантом, сэкономить и уберечь вас от ненужных покупок экипок. Гоу подписываться! Ну что, забираем этот аппарат за 180 тысяч рублей. Сейчас продавцу придут денежки на карту из города Томска. Будем его обслуживать и, соответственно, потом отправлять, F4, 99 й да, год? Там что-то пришло мне, нет? Надо обновить, да, надо выключить включить. Ну, смс пришла? Ну, uh, смс, когда пришла, вам нужно сейчас выключить, нет, выключить приложение и потом зайти снова. Я не знаю, почему на андроиде так хреново работает. Смс, когда получение пришло? Да. Отлично. Да, большие деньги. Uh -huh. Можно заснимать, uh -huh. да, вот так против 200, да, 253, там было 70, все отлично, добро, спасибо, деньги получены. Опять Коля на заднице, и опять мы грузим CBN 600 F4 карбовый за 180 тысяч рублей, в очень неплохом состоянии, еще и цепи звезды нам отдали в сдаче, так что как-то так. 180 тысяч рублей, 99 год, нет-нет, да и да. В связи с тем, что я вещаю на разных частотах свои действия, такие как ВК, YouTube и Instagram. Многие пишут комментарии, что знают, видели, смотрели мод и тот или другой. Вскипело мнение такого знающего обозревателя в инсте, что видел этот мод и там была эмульсия. Ну да, учитывая, что я прогревал его за пару дней до того, как он его смотрел, на холоде, конденсат, его на мотоциклах как-то отменили, сия влага собирается во время отстывания горячего в холодном, так называемая точка росы. Эта влага испаряется во время прогрева масла до температуры свыше 90 градусов, когда вода начинает испаряться. Новый владелец начал переживать о наличии написанного об эмульсии, Ответ в видеофайле. Вот смотрим на мотоцикл. Вот он, собственно, этот мото F4. Теперь смотрим на эмульсию, чтобы мы переживали. Да? Вот она крышка. Я пришел. Мотоцикл абсолютно холодный, ничего никто не грел. Он здесь стоит уже пару дней. И вот она эмульсия. Ой-ой-ой, как много ее. Епа мать! Какая печаль тоска, да? Прям пена выбивается оттуда. Прям вообще полный двигатель эмульсии. Мать твою, идиоты. Мы обслужили мотоцикл, отмыли его, настроили зазор клапанов. Почистили и настроили карбюраторы. Приклеили поворотник. Натяжитель не меняли. Нет необходимости. Масло и фильтр отправили вместе с прилагающимися цепями и мотоциклом. Покупатель решил сам все поменять. Все сказанные слова о работе двигателя чаще говорятся не для камеры, а для продавца. Друзья, перестаньте прогревать мотоцикл зимой. Поставив его на хранение, не трогайте его до весны, чтобы не создавалась такая же точка росы. Не забудьте оценить видео и написать комментарии. Например, какой следующий мотоцикл вы хотели бы увидеть на осмотре. Наберем 500 лайков. Будет следующий ролик про сузуки в эстром например мотоцикл мы отправили в город томск надеюсь новый владелец отпишется под этим видео и расскажет свои впечатления всем спасибо и пока